автомобильный салон Альтера и приобрели вот такую красотку. А вот э, хочу сказать огромное спасибо всем сотрудникам, которые помогали в оформлении данного автомобиля. Вот, э, спасибо вам большое. Удачи вам, успехов, хороших вам продаж. Ну, а мы домой. Всем пока!